всем привет друзья я знаю что путь к успеху он не такой простый чтобы добиться успеха в любом деле нужно потрудиться заплатить цену пострадать всегда будет тяжело. Многие, многие люди, столкнувшись с небольшими трудностями, сразу же сдаются. Вы посмотрите на любого спортсмена, либо артиста успешного, который добился больших результатов. Проанализируйте. Они каждый раз сталкивались с какой-то проблемой, постоянно. И... Если бы каждый человек, столкнувшись с, с минимальной проблемой, сразу сходил бы с дистанции, он бы никогда не дошел до финиша. И никогда бы не пришел к успеху. Поэтому в любом деле, в сетевом бизнесе, либо просто в жизни, если вы сталкиваетесь с проблемой, вам ее нужно в первую очередь решить и пойти дальше. И только благодаря этим проблемам вы становитесь сильнее. Решая проблему за проблемой, проблему за проблемой. Да, будет тяжело, но когда вы справляетесь с одной проблемой, у вас появляется вера, у вас появляется энтузиазм, вы идете дальше. И только решая проблему за проблемой можно прийти к успеху. А большинство людей, к сожалению, они слабы духом. И только малейшая проблема – все, я не могу, ой. Я пойду в другое место, а оказывается, придя в другое место, занявшись другим делом, там тоже вся жизнь наша из проблем состоит. И тот, кто приспособится решать их, жить с проблемами, это нормально, и решать их по ходу, вы приходите к успеху. Так что, если вас преследуют трудности, значит вы на правильном пути. Если вы их преодолеваете, вы на правильном пути. Если у вас каждый день создается какая-то проблема или э, каждый час, время от времени, проблемы, это значит хорошо, вы живете, значит, вы в правильном месте, вы в нужном месте. Преодолевайте. Только нужно получить навык преодолевать эти трудности. Вот и все. Я желаю вам удачи, хорошего дня вам, хорошего настроения. Всем пока-пока.